Здорово, ребята! Всем мира! Здесь вы увидите видео о женских манипуляциях, о том вообще, стоит с какими-то женщинами общаться или нет. Это будет отрывок живого диалога из нашего тренинга-практика, который вот прошел накануне, от здорового, красивого парня. И как бы в чем фишка, что это его определенная боль в свое время, когда женщины им манипулировали, и он ничего не мог с этим сделать. И так и получается, что очень часто женщины манипулируют мужчинами, как бы... В своих интересах и из-за того, что вы у вас высокая значимость, у вас недостаточно большой выбор, то есть вы в каких-то социальных рамках живете, вот эти, куда вас загнали, что вы не можете с этим ничего сделать. И вы вынуждены на это вестись. Ну, как бы это пол проблема. А вторая часть проблемы более крупная: что зачастую с женщинами, с которыми вы ходите на свидание или общаться, да, то есть, которые еще вами манипулируют. Возможно, и не стоит никуда ходить. Потому что эти женщины могут полностью не соответствовать каким-то вашим моральным э, принципам и убеждениям. И до тех пор, пока принципы мировоззрения, убеждения, как вы вообще смотрите на мир, не будут для вас важнее, чем женщина, которая рядом с вами, потому что она должна их разделять. Это ключевое. Иначе тогда, в принципе, смысла в отношениях не будет. До тех пор, пока эти принципы не будут для вас выше, пока женщина для вас важнее, когда вы готовы отступиться от своих принципов, от, своего, как, от своей души, от своего видения мира, все будет хреново. Поэтому это видео будет для вас очень полезно. И я приглашаю вас с 14 по 17 июля на летнюю практику перезагрузку в Москве где мы будем, как вы здесь убедитесь и ранее убеждались, не только заниматься знакомствами, свиданиями, общением, там, соблазнением. То есть это тренинг личностного роста. И если мы сможем, допустим, убрать э, твою ведомость на манипуляции здесь, с женщинами, то это однозначно отразится где-то еще в, там, в других сферах жизни, в работе, в бизнесе, в общении с коллегами и все прочее. Это так и работает. Женщина это прекрасный инструмент для того, чтобы мужчина мог вырасти личностно. То есть мы увидим, где что болит, и поможем тебе. Итак, с 14 по 17 июля заранее бронируй места, потому что ценник заранее ниже. То есть, ты, если ты иногородний, получишь, собственно говоря, возможность сэкономить на дороге. Чем ближе к мероприятию, тем дороже. Поэтому нужно бронировать сейчас. Ссылка под этим видео внизу. Там же тебе расскажут все подробности. А ты смотри видео и пиши в комментариях, что бы ты сделал в той или иной ситуации. Все, давай, увидимся. Как ты говоришь, намекает тебе на сомочку. То есть она такая, как, смотрит, говорит, смотри, показывает, да, говорит, смотри, вот. Эх, и все, на -на -на. Вот. О, да. И соответственно, так вот. Ну вот так, так векал, да? Ну вот, допустим, да, так вот намекает, скучи такие были, да, и вот тут как раз начинается задумки, что как раз-таки я отвечать, что вот как действовать, как действовать так, в таком случае, чтобы, ну, остаться, ну, нормально. ты а допускаешь, послезет, и все-таки, ну, может, все-таки, да, допустить сумку, да, купить, возможно, Не-не-не, да. не, смотри, Он... ну сейчас просто сватаешь, потом к твоему вот этому прийти, я прям, секунду. А ты допускаешь мысль, что кто-то другой на твоем месте... Его вообще не заденет никак э, до истории. Он да. вообще воспримет это либо не как намек или манипуляцию. Блин, ты такой большой, красивый. А я так устал работать и не зарабатываю себе даже на сумочку. Mm -hmm. Mm -hmm. И ему вообще будет Ой, абсолютно. Вот, ну, либо он даже не поймет, что это просто... Да, а так хочется крепкой мужской спины. Да, чтобы можно было наших. Как за каменной стеной. Почувствовать себя хрупкой. Ну, то есть, Марь, ты понимаешь тогда, что получается проблема не в ситуации, а проблема в том, что в любой другой ситуации, где все будет связано с тем, что Артур же мужик и так далее, это не обязательно связано с девушками, да? Артура будут нагибать с помощью каких-то нехитрых ну, не, не, не манипуляций. Ну, Артур, мужчина, он у нас там что-то... И все, и ты, короче, что-то делаешь, да? То есть, что с этим делать? Вот, Тигран, дальше ты там как бы, что-то... Проблема своим... в чем, -то. самый важный момент в твоем случае. Проблема, Для каждого... Конечно. Смотри, первая. Проблема в том, что у меня нет денег, чтобы ей купить. Вторая. Да или нет, просто сразу. Нет, давай перечислить, а ты выберешь. Да. Первая проблема. Нет денег, чтобы купить. Вторая. Я вообще не хочу покупать с какой стати? Третья. Я не люблю, когда мне о чем-то просят. Четвертое, я хочу, чтобы меня любили, такие мои без всяких сумочек. Да, да. Вот, да смотрите. Ну, тут пятый я дарю, вообще добавил, я не люблю, когда меня манипулируют. Но и когда я вот, я еще когда еще повелся типа плеть, по за вот, как раз вроде манипуляция была, я себя вот за этот вот как раз жестко ругаю, да. Вот и вот этот момент даже, ну тут как бы и дело везига, хотя деньги тоже там если она более дорогая что-то там, iPhone какой-то просит, да, ну типа ладно если. Ну ты так, пройдешь, такая, как вы относитесь? Как тебе действовать в этой ситуации? О, да, ну, тебя тут, сказать, здесь что-то что напрягает. Да, что напрягает в основном то, что вот они вот как бы пытаются манипулировать. Он хочет что, ну что, -то манипулировать тобой и чтобы ты взял, купил ей что. Что ты? за этим да. кроется? Ну тебе ж не жалко. Это будет день. во всех ситуациях. Mm -hmm. Нет, не во всех. То ]ません. есть смотри, вот, вот это первое свидание, да, мы mm -hmm. говорим. То есть это твоя девушка просто первое свидание. То есть неважно, какая это девушка, на любом первом свидании, если тебе такое говорят. Тебе это не нравится, да. или это будет разница, нет, кто нет, это я нет. говорит? Во-первых, это мне будет не нравиться, первое свидание уже пытается... А это а очень красивая девушка, невероятная. Один хрен, еще тем более, если это а если... красивая, а красивая я... да, тогда... Смотри, ну, там происходит что-то, то есть тебе это, с одной стороны, в любом случае не нравится, но но тоже, ну, ну давай, не допустим, не... мысли, что это прямо охренеть, какая красивая девушка, скорее всего, я должен это сделать, есть там такое? То есть вообще там же есть конфликт. Я сейчас, Он... э, потому что не хочу показаться каким-то там, не мужиком, вынужден буду либо оправдываться, либо делать то, что она хочет, но мне это не нравится. Это так? Да. Ну, то есть есть конфликт. Это мне не нравится, но я должен это делать. Вот, как бы. Что с этим делать? Вот поэтому с этим вопрос. Пожалуйста. Ну какие у тебя есть версии, как бы, ну как бы. Ну ты начинаешь. Ну, вот, я видишь, такая говорил, да. пи и ты такой, а что за сумочка? Ты начинаешь уже, как бы, ты не говоришь ей жестко, нет. Да. Там давай переведем тему, я же тебе говорю, вот там родинка, смотри какая, подожди, сумочки, это все интересно, ну давай потом, раз, вот, вот, вот, там что-то, начал про это говорить. А ты, получается, и как бы и не перевел тему, и начинаешь уже подседать на нее, ну, стоит, что за да, сумочка, сколько стоит и так далее. Допустим, она дешевая, она стоит 40 тысяч рублей. А я хотел, чтобы ты сделал мне массаж сегодня. Давай, кстати, на массаже остановимся, да, Декове, все. Мы, Мы остановимся, да Да-да-да, ну не, в общем, да, какой массаж ты любишь. Утром, день, вечером. Да, нет, нет, ну подожди, а я только хотел разручно. тебе, кстати, сумочку показать. Хороший. Мы об этом еще поговорим. Смотри, смотри, у меня хорошие, кстати, руки, я вот просто не скажу, как Не-не-не-не-не, ну то есть, смотри, хорошо, ночевай-ка ну, у меня в чем, что... Если бы я тебе сейчас не сказал, что надо перевести тему, ты бы ее, скорее всего, не перевел, да? То есть там бы вот ты бы залит, ты застрял бы в этой трясине, mm -hmm. она начала тебя разматывать. Mm -hmm. То есть, что с этим, как бы, что с этим делать mm -hmm. дальше? Ну... Mm -hmm. Бы, что бы тебе хотелось сказать ей в этот момент? Я хотел бы сказать, ну, слышь, ну, как бы, пока время как бы... С первого свидания куда торопишься, да? Ну, в принципе, мы с тобой особо не знакомы, чтобы ты с меня требовал такие вещи, да, по крайней мере. А и если у тебя шут... жена, и она будет требовать это, тебе это, вещи. это, тебе лучше, это понравится? Это уже другое, жена моя жена. Какая это, разница, если ну. она будет требовать? Ну, ну если будет... вот, вот ты понимаешь, что у тебя для... тебе надо в рекламу да. вложить полмиллиона. Да. Ты говоришь, мне срать, хотя за эти деньги ешь ты там, не знаю, дети, там, ее родителям ты помогаешь, да, там, ну, ты нормальный мужик. Да, да. А мне просто срать, я хочу шубу сейчас, ну, да. Артур, нет. Требовать, требовать и просить намекать эти две разные вещи. Ты вместе, меня не просто, любишь да. совсем, значит. Да, намекать как бы, да. Я вот, не мекаю, вот, я этого манипулирую. Я говорю, Артур, ты меня совсем не любишь. Я так давно хотел шубу, ты говоришь, да, дорогая, у меня реклама, сейчас мы все сделаем, дай мне немного времени. Эх, значит, ты меня не любишь. Ну, я не требую. Я так и думала. Я так и думала. <связывая> <связывая> да, да, да, Во-первых, -во -во у тебя любовь выражается в сумках, что ли, в этих шубах. Э как бы все это будет, да. Как, ну, Короче, смотри, да, -то женой тоже там надо бы, как бы, это, да, это не дает ей право что-то делать. То здесь да. два момента. Первый, что надо научиться, как, э, скажем, вербально, внешне ее сливать с этой темы, да, чтобы да. она даже не пыталась. А второе, что делать внутри внутренним Внутреннее ощущение важнее. А как ее сливать вербально? Ты говоришь что-нибудь из Сирии, это все здорово, вот, ну, покажи мне лучше фото в купальнике. Там, и так, да. ну, как бы, если она не унимается в какой-то момент, ты должен просто внутри себя быть готовым, если тебе что-то не нравится, сказать, стоп, хватит, я пошел. И пока вот эта нуждаемость тебя туда тянет, привязывает тебя на веревочку и держит, у тебя ты безоружен, понимаешь? Если ты готов отказаться от общения с скажи, слушай, мы, по-моему, уже раз в три пытаемся нормально общаться, узнавать друг друга, а ты как с голодного поголзе, там что-то сумочка, сумочка. Давай так, смотри, я не дебил, ну как бы я сочувствую, что до меня у тебя были мужчины несколько... А -а аутист а. Сочувствую, что ты до этого, наверное, общался с дебилами, до которых... А. которым непонятно, что как бы женщина хочет интересоваться ими или сумочками. Я здесь не того, чтобы там как бы закрывать твои потребности, если ты будешь моей любимой женщиной, конечно, мы разберемся. Но если ты будешь продолжать эту херню, мы ты моя любимая женщина вряд ли окажешься вообще. Давай, ну мы закрываем эту тему, либо как бы, закрываем это свидание. Ну, то есть, как бы тебе надо как-то так ей это объяснить. Не надо спрашивать, сколько она а Какая разница? Если тебя уже нагло просто разводят и манипулируют, ты можешь либо включить дурачка и говорить, да, а, кстати, смотри, дельфин там вот. Такого где-то нет. Кофе, кстати, вот с молоком люблю. Или она там говорит, я так люблю сумочки, ты говоришь, блин, а я так люблю, вот, знаешь, сейчас еще проблема идет, с девушкой не умеет делать и нет, вот, и я сказал, нет, нет тебе показал. Монет, говорю, нет, сейчас вот, ты начинаешь печать дурака, угорать. Если она не совсем еще клинично кончена, она, наверное, поймет, что лучше да, заткнуться. Да. Если она совсем просто инфузория, как, бы, как там этот говорит, просто там шпала, или как, Рельсы, да, когда да, все, да. вот у нее одна из видов. Давай еще одну ситуацию. Ты сидишь <с милю> на веранде, летнее кафе, вот ты сидишь. И сидите, тут под, проходит мимо бабушка. А, да, цветы, цветы предлагают. Не цветы а, предлагают. Нет, она говорит, ой, извините, пожалуйста, этот, вы не можете там, на еду мне дать, там, ну или что-то, я вас голодная. И тут она, ты не успеваешь еще ничего сказать, она говорит, тебе что надо, твари, иди отсюда, задолбалите. Ищеброды. Ищеброды. Ваш выбор, оттуда. Так нет, получается, девушка мне такие. Она Если бабушка говорит, девушка, да я «Да бабушка. Все, вот, вот, вот девушка, девушка, вот девушка. девушка да, она подошла. Да, она пришла, да не будет покушать, у вас Да замучили эти ничеброди. идите отсюда. Ладно, вгоняйте. Подожди, подожди. В смысле, ты что? Я боюсь, сдохну. Ты так общаешься с мамой? <свят> а <свят> чё ей <и> надо? Ну, <свят> сидит, видишь, что мы общаемся весь наш разговор она ничего сделала. она как-то через <свят> Да <свят> это уже пятый за сегодняшний день, они же задолбали. Ладно, <свят> <свят> <Что>, ладно, в смысле... Чё, нормальные <свят> пенсию платят, пусть там живут как-то. Ну, может, не хватает пенсии. Откуда ты знаешь, какое у тебя положение сейчас вообще? Мы Сегодня сейчас будем много, говорить о том, что не хватает пенсии, или мои моей сумочке? А теперь смотри. Ты мне говоришь одно, я тебе на это другое. Ты опять мне обрабатываешь это. Третье. А ты не кажешь, что это мразь охуела просто? И вообще, что, ну, как бы, как, конечно. Да, как да, есть в да. фильме история, вот о чем с тобой трахаться. Хотя да. -то. Ты хочешь ты трахаться женщину, женщиной, которая. Ты, охудело, ты, можешь, ты хочешь говорим, заниматься сексом с женщиной, которая я последняя тварь, Артур. А? Нет, конечно. Нет. Ну, ты ну, не можно один тварь, раз наступить идти на голову, там сказать, ты мразь, короче, наказать ее. Но по большому счету, как бы это, наверное, максимум. Понимаешь, степень э, проступка а это и вот будет проходить, и бабушке она вот так при мне скажет, я просто скажу ей встань и пошла да, отсюда. Да, да. Просто встала и пошла нахуй отсюда. Прям вот так, это причем дословно я... ну тогда же так. ты решишься секса потенциального еще, не факт, да? Почему? Mm -hmm. Потому что ее это действие mm -hmm. крайне для меня неприемлемо. Все, на этом... Так как и развод на сумочке, Она может быть он, мисс, мисс мира, мисс мира. А теперь возвращаемся к сумочке. Почему я этот пример привел? Для тебя это неприемлемо получается, да, что девушка, по сути, у тебя клянчит сумочку. То есть это для порядочной девушки неприемлемое поведение. Так или нет? В твоем понимании. Для первого свидания. — Да хоть ты да хоть готова! — Да хоть ты Ты так говоришь, что для первого, да? — А на втором можно? — да. да. А, типа, да, он, а он на третьем? — А на третьем? — Может, там какой-то контакт, я не знаю, сбежение было, если вот, типа, тогда там может, да, типа, Но она... — Ну, это чё, я... — я, я, да, я, соответственно, тоже есть что-то вот как мне. — Ни хера! Не должно так быть. Вот если она твоя, там, жена или девушка, с которой вы там уже давно встречались, она может тебе просто культурно намекнуть там как-то, не требовать. Да, да, да. Потому а что я заслужил расшир. такую женщину, Артура, бы... Которая скажет, ну раз я ему дала, тогда, короче, все. Ты а мне допустим, вот это, это, это. Она понимает? может это сделать радость. Вот вы идете, тут раз сумма, вот, блин, какая красивая сумочка. А ты говоришь, блин, давайте, вот что, давай купим. Это один да, момент. Uh -huh. Понимаешь, ну, о чем да, я? Да, да, да. А тут она у тебя просит уже, ну даже не просит, а, грубо говоря, открыто намекает, ты ее первый раз в жизни, грубо говоря, видишь. И она говорит, давай. Значит, для меня что это означает? Все. Маталь, максимум, максимум я ее один может быть два раза после этого все для меня это человек с которым я точно не хочу дальше взаимодействовать и пока ты не и готовы готовы из за этого. от секса да, пока не забыл Вот, пока это для тебя будет вот такой суперприз то есть ты так и будешь ради этого там плясать на задних лапках травмировать сумочками приходить тебе какую выбирать А когда ты скажешь я готов ради моих принципов ключевое принципы твои и увидения мира они должны быть превыше всего, превыше наличия той или иной женщины рядом с тобой, понимаешь? И только такой мужчина как бы обречен на то, что он никогда не будет каблуком, он будет счастлив. Все остальные, которые готовы поступиться чем угодно, лишь бы только эта ватрушка, короче, не ушла, им писать. А быть? как это сделать? А если у тебя нет выбора ни хера, и ты не умеешь приходить к этому всему, ты просто как хочешь не хочешь, ты вынужден будешь где-то. Либо ты будешь один, ты принципиально. мне похло, короче, мне не нравится, ты меня назводишь. Давай, иди отсюда. Вот. Даже... Но, как правило, зов члена души, может быть, это. Она меня за это полюет. Ну хочется нам всего этого. Он окажется сильнее тебя, и ты будешь прогибаться. Ты здоровый дядька, у которого принципы как бы мягкий, короче, взял в одну сторону, взял в другую. Вообще должен быть так. Я считаю, вот это правильно, это нет. Если что-то не соответствует, то оно идет нахуй. И поверь мне, когда женщина будет это слышать, видеть, чувствовать от тебя, любая нормальная женщина, только наоборот будет тебе тянуться. Понимаешь? У них так устроено. А теперь представим ситуацию. Ты даже покупаешь эту сумочку в этот же момент. Ты думаешь, ну я сейчас куплю... Чаще всего как происходит. И тогда вероятность того, что я сегодня ей засажу, вот такая. А потом ты две модели, не можешь ей засадить. Ты потому покупаешь. И в итоге ничего не получается. Что ты о себе в этот момент будешь думать? Естественно, я будет у меня самооценки, там все, все заниженные активности. Ты подумаешь, какой же ты я Гадио, я... а ты, ты знаешь, что вот да, сейчас да. пользуется, но ты надеялся, надеялся, что благодаря этой сумочке ты же покупаешь не потому, что ты хочешь. Потому что это возможно улучшит отношение улучшить. к себе, да. И, возможно, удастся ей -то засадить. Только лишь. Если ты понимаешь, что. А это самая большая проблема в том, что вы никак в поведении людей не можете там, в эту корзину, это вот это, это вот это. Это непорядочный человек. Почему? Потому что он то-то, то-то, то-то, то Потому что человек. ты должен основываться на своих ценностях, что для тебя порядочный человек. Или кто для тебя вообще стоящий человек? Вчера мы слышим от тебя историю, у нее фото с Дубаев. -то, и, то есть ты людей стоящих и не стоящих э, меряешь, блядь, фото в Дубаях и так далее, понимаешь? Соответственно, доступных для тебя телок или недоступных. Пока это будет так, каждая шкура, у которой есть фото в Дубаях, она для тебя будет недоступна. Дальше она, блядь, свою бабку отравила, чтобы квартиру ее продать заполучила. Я бы, если услышал вот это, в сумочке... Там есть вариант, я бы даже искал, да, давай, нормально, давай на днях как раз сходим, мы посмотрим, что-нибудь тебе возьмем. Но ну, при ты... этом, я четко понимаю, она шкура. Mm -hmm. Потому что нормальная девушка, женщина, никогда себе такое не позволит. Никогда. Раз она тебе это позволила, значит она шкура. Соответственно, если ей можно как со шкурой Ну, я идти. обманул и так. Да. Mm -hmm. Я ее поскольку. посадил, наследие она там или когда, что, когда сходим, куда сходим? Ты о чем? Мне это для меня уже все. Я с человеком, если он человек, буду по-человечески. Но если это мразь, с ним надо как с мразью. Все, на эту тему закрыто. А тем более, если мразь начинает там манипулировать, да, или такой типа, ну это вообще стрёмно.